Ты что, боишься слиться? Даже панда маленькая этого не боится, потому что знает, как правильно действовать. Узнать и ты на сайте ру. На сайте тебя ждет подарок. Количество подарков ограничено.